Доброго времени, суток, дорогие друзья! С вами Екатерина Клопенко. Я являюсь лидером и а также одним из основателей проекта Business Biosyn. Сегодня мое видео будет посвящено видеочатам. Что такое видеочат и как создать видеочат в таком мессенджере, как Telegram. Вы знаете, что в Telegram различные фишечки создаются с помощью ботов. Так вот, на данного бота ссылку я вам оставлю под этим видео. Итак. Вы проходите по ссылке и попадаете а, вот в такое окно, которое у вас открывается. Вот он сам бот вверху написан. Я его оставлю под видео. Вам будет необходимо пройти, нажать «Открыть приложение Telegram Link». Вы нажимаете и попадаете а, в такого бота, как «Видео Ламадос». Он у меня уже запущен. А, что вам нужно будет сделать? То есть, когда вы при... попадаете сюда, здесь будет внизу написано, вот где у меня вернуться, да, здесь будет внизу написано начать. Вы нажимаете начать и начинаете выполнять все те действия, которые вам будет бот отправлять. То есть, нажать старт после начала, после этого выбрать язык, вы выбираете свой язык, который вам необходим, да. Дальше он переводит уже, соответственно, в русском языке. И просит вас написать имя, да, как вам обращаться. А, то есть вы пишете, я вот написала свое имя в английском варианте. Опять написала отправить, нажала кнопочку отправить. После чего э, бот написал, что очень хорошо, теперь вы можете сделать видеозвонок своим друзьям. И необходимо вот здесь вот внизу, да, где стоит вернуться, у вас будет на, написано отправить запрос. Так вот вам будет необходимо нажать вот на, на такой на такую кнопочку «Отправить запрос». Вы его отправляете, и вам в ответ приходит вот такое вот сообщение. Вот на этом-то э, все и заканчивается. Вам сразу же бот присылает вот эту вот ссылочку голубенькую, кликабельную, да, на ваш видеочат. Вы можете эту ссылку давать тем людям, с кем хотите связаться в э, видеочате Telegram, И, пожалуйста, общайтесь. Давайте посмотрим, как это работает. Вот э, я прохожу по этой ссылке, и видеочат начинает загружаться. Вот, вот, загрузился. Всем добрый вечер, вернее, добрый день вот вы меня видите Значит, если вы дадите кому-то еще эту ссылку одновременно с вами да то есть здесь появится следующее окно человека возможно до 8 человек как бы в одном чате участвовать что здесь есть давайте посмотрим ну во первых внизу в правом углу есть сообщение, то есть, э, когда, допустим, кто-то разговаривает, да, вы можете попутно писать какие-то сообщения. Давайте попробуем, например. Я написала, вот э, появилось мое сообщение. Дальше, что можно сделать еще? Можно отключить камеру для того, чтобы вас не было не видно, не слышно. Можно микрофон, да, чтобы вас не было слышно. Может, вы просто бы будете наблюдать, да, э, как общаются другие люди. Дальше. Показ экрана можно сделать. То есть, на нажмете «Поделиться» и э, люди увидят, э, кого вы пригласили в чат, э, ваш показ экрана. Дальше. Можно поставить смайлики. Очень, кстати, интересно. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот так. То есть я смеюсь, вот я разговариваю, да, и решила а, поставить какой-то соответствующий смайлик. Он появляется на экране, все его видят. Вот таким вот образом очень-очень удобно а, общаться. А, все это делается быстро и, в общем-то, не тормозит. А, большое вам спасибо за внимание. И если вам мое видео было полезным, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube, а, рядом с подпиской. Будет стоять звоночек, обязательно нажимайте на этот звоночек. У вас просто будет приходить вам оповещение, что у меня вышло, например, новое видео. И всем до новых встреч. Пишите, может быть вас что-то еще интересует. Я буду снимать видео специально для вас. Всем до новых встреч. Пока-пока. С вами была Екатерина Клопенко.